Друзья, представляю вам малогабаритный транзисторный приемник свирель РП-406. Один из немногих, который обладает дополнительной акустической системой. Всего два года, 1988 и 1989, Оршанский завод «Красный Октябрь» выпускал два похожих радиоприемника вот таких миниатюрных радиоприемника под маркой свирель rp406 и свирель rp306 приемники практически одинаковые по конструкции схемы диапазоны приемников средние волны длинные волны из активных элементов на плате микросхема 174 х10 и полевой транзистор КП-303. Больше ни транзисторов, ни микросхем на плате нет. Все остальное пассивные элементы. И для повышения качества и громкости звучания в комплект радиоприемника входит отдельный акустический блок, который состоит из большего по диаметру и с лучшими электроакустическими параметрами громкоговорителя и отдельного 6 вольтового блока питания батарей и внешнего источника. Вместе в отличие от того, что приемник сам питается от четырех с половиной вольт. То есть в него вставляются всего три батареечки. Вот такой вот приемник свирель RP 406 продавался вместе с, с дополнительной колоночкой, колоночка с отдельным питанием, также можно ее запитать с помощью батареечек, вот здесь батарейный отсек есть. Но хороша колоночка тем, что можно подавать питание от 6 до 12 вольт, здесь вот написано 6-12 вольт. Батареек в колоночке у меня нет, к сожалению, дома и блока питания нет никакого, так что отстегиваем приемник, откладываем колоночку в сторону, я уже вставил в него батарейки, Там батареечки стоят три штучки больших и пробуем включить его как слышите звук есть сейчас посмотрим примет что-нибудь он без антенны или нет Увы, приема нет. Только эфирные шумы. Ну, давайте попробуем антенну подсоединить в Вот здесь вот есть около ручки отверстие для внешней антенны. Вот просто кусочек проволоки здесь. О! Сразу после морзянка какая-то. Вот, пошла морзяночка в конце диапазона. Вот что-то пытается. Биение, биение пошли. Увы, ничего. На приеме такого класса, конечно, ничего не поймаешь сейчас. Уже Завещения нет в этом диапазоне уверенного. Регулятор громкости не трещит. Видите? выключатель срабатывает четко вынимаем антенку а давайте я вам покажу вот еще что вот когда вставляешь в корпус его, в корпус колонки вот включаешь слышно работает вот когда вставляешь разъем колонки Давайте я покажу, вот здесь, в колонке есть такой разъемчик. Когда вставляешь приемник в этот разъем, соответственно, звук исчезает и должна заработать колонка. Вот такой вот аппарат. Аккуратный, чистенький. Свирель RP406. Также здесь вот здесь есть ручечка. Вот так вот нажимаешь вот эту кнопочку и ручка выстреливает. Вот такая вот ручка. Ручка убирается и застегивается вот на этот замочек. Вот. Нажимаешь, и язычок уходит внутрь. Вот так вот. Вот.